Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэк Channel, и мы вновь продолжаем проходить игру под названием Зиев Симуляторы. И в этой серии, возможно, будет финалочка, если нас Винни не обманывает. Он просто сказал, если мы заменим картину 208 на копию, то мы, получается, если мы выполним это задание удачно, то он нас отпустит из этого воровского рабства, и мы переедем с этого гаража, засранного, в нормальный дом, и будем жить хорошо вместе с моими 90 тысячами долларов. Но это если, конечно, он не обманывает. В прошлой серии мы подготавливались к этому. Э, мы уже посмотрели, что у нас там есть. Кто там живет, кто куда ездит, кто куда ходит. Там, получается, есть четыре охранника. Сейчас мы будем ехать и как-то пытаться заменять картину и грабить их, в принципе. Я всем желаю приятного просмотра. Мойте взять что-нибудь и покушать вкусненькое. Так, ну, получается, 208 вроде на, наверху сам находится. На вершине, да горы этой этого района. Это, получается, самый защищенный дом, потому что там очень много охранника, много камер, много всякой хрени, которую надо как-то высматривать и делать так, чтобы не попасться на эти ловушки. Так, припарков... Не, я не буду так парковаться, наверное. Ну все равно парковка далеко. Главное, никому не навредить. Никто, чтобы не жаловался, что я, типа, не там поставил машину чтобы всякие мужи, пацаны на Ауди не жаловались, ну все нормально вроде бы. Так, мы вроде смотрели, что здесь можно вот тут залезть, да, да, да. Тут есть четыре камеры вроде бы. И 4... нет, три охранника, кстати. Почему-то неизвестно, я вроде камеру ставил. Почему неизвестно, я не понял. А тут нельзя, не, не получилось мне камеру поставить. Так, вот охранник. А, бляха, ну... ладно, не повезло мне, короче, с охранником этим. Ой, осторожно. Так, тут вроде еще один ходил. Тут их три. А я, двое здесь ходит, и один сзади, на заднем, на заднем дворе вроде бы. Там можно как бы, с, я еще помню, там еще с камня можно спрыгнуть такого. Приблизительно. Вроде бы можно было. Я спрыгивал. Но там надо разбежаться, чтобы на него запрыгнуть. Опа. Не, все, не, с, первой, не с первого раза получается, конечно. Довольно проблематично. Но нормально, сзади. Ну, ё-моё, ну, тут ступеньки хотя бы есть. Так, вот, где он? Он в дом пошел? Да, они же там в доме вроде ходят. Они тут патрулируют, короче, дом. А, ну да, нормально, такой сопняк. Ну, не прямо самый здоровый. Мы видели и покрасивее, конечно. Но неплохой. Блин, вот где? Вот где он? Сейчас я выйду, и он прямо на меня выйдет, серьезно. Где он? Камеры есть, я вижу картину, подмените. Типа ее надо подменить, а хорошо. А где охранник-то, я не понял. Я без охранников не буду никуда идти. Меня заметили, бляха. Чё тебе надо вообще, мужик? Незаконное проникновение. Слышь, в смысле? Я что-то на забор стал, я через, ним не, через него не перезалез. Заметили меня, бляха. Да иди ты нахрен. Иди в школу. Это же учитель, наверное поехал, пошел информатики. Пош. Иди в школу учи детей, что ты ко мне прикапываешься. Я вон не учился, теперь стал вором в законе. Бляха, ну серьезно страшно. Я сейчас выйду и он ко мне придет в гости. Бляха, не допрыгнул. да вообще вор какой-то неуклюжий. А, вот он пошел, пошел. Все, все, все, я, я увидел А, тут стеклорезом, кстати, пользоваться нельзя. А, там еще один. Дома? Хрена себе. Ну, ничего себе, я думал там один только дома, а там двое получается ходят. Так, тут тоже надо аккуратно проходить, потому что тут очень маленькое расстояние. А вот, кстати, и картина за углом. Я, кстати, ее в прошлой серии взял, меня копы повязали. Так, а что мне делать? копию стоп подожди а, а как а как а куда мне ее заменить туда ну, ладно постараюсь постараюсь о а чем нельзя проваливать финальные миссии положи ее да положи ты брось брось эту камеру поду заметил меня короче этот мужик все механа да ну пляха ну я же не знал что он тут ходит вечно я не знаю куда он идет да Так, где тут камер нету вроде дома? Камера защищай. Ой, картина защищай меня. Так, допустим. Так пишем нахрен отсюда. Ой, часики. О, винишка, ничего себе. это походу какая-то заманка. Он сейчас сзади такой за спины. А ну-ка сдавайся, быстро. Ну конечно, да. Я знаю его эти все приманки. Бля, а сейчас придет ко мне и все. И что я буду делать? А что это на полу лежит? Слышка? Они вроде не похожи. Ну, чё тут еще у тебя есть, мужик? Ч ⁇ ты туда-сюда будешь ходить. Ладно. Пускай, подсвечник. 60 баксов. Ну, пускай будет. Я, мне, в принципе, не сильно перебираю вещами. Мне, в принципе, не важно. Главное, чтобы что-то было. Неплохо, неплохое. Так, короче, он ходит туда-сюда целый день. Туда-сюда, туда-сюда. Ему еще деньги за это платят. Нет. Нормально. Можно я тоже где устроюсь? А? Ну серьезно, ходишь туда-сюда, туда-сюда и деньги получаешь, еще неплохие, уверен. Ну, слепой еще, походу. Вот зачем набирать людей, которые слепые, я не понимаю. Туда-сюда ходит и не может меня поймать. А это, это деньги приманка, я понял. Я, я помню. Они еще с прошлой серии, я запомнил их. Их взять нельзя, но они типа есть. Ох, падла такая. Специально делают, чтобы типа я и нашумел. А реально, туда-сюда ходят и все Сохраняться тут нельзя, нажали вообще. Тут всего одна попытка. Если ты просрал, то начинаешь все сначала и все Тут нету такого, что можно по два раз выполнять, не выполнять. Нет, тут одна попытка и все Если ты не смог это сделать, то ты лох. И все удаляй игру ты не будешь это, э, проходить устал стоит ну причем мне делать нормально да Стал стоит тебе себе дебилка а я должен что-то делать еще так что тут у нас я могу открыть ворота почему бы и нет избежать угу, хорошо допустим а ну кстати да сразу можно открыть ворота еще и сразу по прямой Фью, и все и пошел давай ну, блин это наверное надолго будет я вот уверен это очень надолго будет а он меня увидит а я же не могу пригнуться прям хорошо В холодильник может спрятаться не о наконец-то ушел на конец то. что ты там палишь меня Камеры есть? Кто зашел? Здесь нет. Бляха, а сейчас бы кам на камере зап запалиться в конце. Хорошо, я буду присядку ходить. Как хочешь, в принципе. Ну, тут никого нету. Можно бегать. Сейчас заменим камеру, ой, камеру Картины и все, я пошел А, нет, тут еще замки в доме Вы что, угораете что ли? Какого хрена? Вы что, шизанули что ли? В своем доме же замки делаете, внутри дома Не, не дверные, не... Бляха, сейчас просру Ага, сейчас отмычку чуть не просрал о, есть! Все, заменили. Красиво. О, на превьюшку пойдешь. О, красиво хорошо. А что это? Дубинка? Это э, дубинка думал. Ну а что, похоже как бы. О, кстати, вот это яйцо подбираем. Мне третье нужно, нужно было так раз. Ох а, ты, ⁇ -мо ⁇ Капец. Это легендарная, походу, будет миссия. Ну, и доставка тоже, наверное. -мо. Красавчик. Ну, наверное, очень долго, очень много денег, наверное, заработает сейчас. Главное, чтобы меня не спалили в конце игры. Потому что это будет очень обидно. Ну, серьезно, если я вот столько путь такой преодолел, чтобы мне в конце концов спалил какой-то чмошник. Зачем так делать? Какой стеклорез? Я открою окно и все. Какие стеклорезы? Вы что несете? Пацаны. Я вообще-то картину заменил богатую. Дорогостоящую. Как... Какие вы там стеклорезы еще Я могу хоть и локтем уже разбивать, мне уже плевать. Ладно, я сбежать из дома и все, деньги наворовать. А у меня уже, кстати, рюкзак почти полный, полный, так мне уже вариантов нету. Ч, меня кто-то увидел? Да кто? Можно везде окна пооткрывать никто ничего не сделает мне. А как? А как? А я не могу, я жирный. Что это? Подмените картину? Зачем я уже ее подменил? Камеры? Кто у меня увидел? В смысле? Вы что испортите мне все? Испортить хотите мне все? Всю игру? Что вы увидели? Дверь открыта? И я вообще через верх залез. А как я, кстати, выбираться буду? Я об этом, кстати, не подумал. А, да, кстати, а как я выбираться-то буду? Мне надо открыть ворота, наверное. А где они открывать? На кухне? Блях, а я об этом, кстати, не подумал. Блин... Реально. А как не сбегать-то по-другому? Ворота только открыть придется. Ё-моё. Жильцом. Да тут вообще никто не живет, Тут от одни только эти... Охранники. Кто, как, кто тут живёт? Тут никого нету. Ну чё, дебилы что ли? Охранниками замечено. Ну пускай они сами между собой разбираются, кто тут дебил. Хотя все трое, наверное. Чё тут разбираться вообще? Уезжайте правильно. Нехрен вам тут делать. Тратить время свои дорогоценные. Идите преступников настоящих ловите. Что вы тут делаете? Хрень умаетесь. Все, я пошел домой. Мне надо вообще-то утром уже дома быть. А вы тут... Бляха, мне портить все. Всю игру хотите испортить. Так, допустим, он ходит. Я на первый этаж пошел, все. Ну теперь в зале будет тусоваться. Офигеть, ничего, до утра сидеть тут. Он же будет все время тут в зале сидеть. Хоть туда-сюда, туда-сюда ходить. Блин. Что теперь делать-то? Веб-камеры нету. Камер нет, Тут нет. Есть. Блин. Хреново. Опа. все. Блин, оказывается, камера есть. А я ее не видел. Я что, не отметил камеры? Там пять камер, оказывается. Ни хрена. Блин, очень сложная миссия. Очень. Капец. Два раза поймался, ну. Фу, картину. Какую картину украдите? Так я украл. А я не украл, разве ее? В смысле, я украл? Мне просто надо теперь уйти. он нормально, украл я. Блин, ну вот ты мастерски, убежал от него. Он, пусть меня отдохнал бы. Без проблем. Ему чё, он даже бегать умеет. Ну, хотя он медленно, конечно, но умеет. Да нет никого. Вот, он сам на камеру поймался. Он забыл себя там в данных пометить, что типа он не, не, не должен... Что? Как это неизвестно? А если он ко мне придет сейчас? В смысле неизвестно? Ты че? У, зал. А, он в зале должен быть. Так а что ты тут делаешь, что -то? А, вот так вот. Хопа, и все? Офигенно! Что я вам могу сказать? У нас получается удачное ограбление. Офигеть, я не знал, что с крыши можно. Ага, До свидания, неудачники. Вас ограбил только что, мужик обычный. Обычный мужик, тупой, который, в принципе, школу даже не заканчивал. Но зато все прочитал, капец. Вот это да, да? Просто обчистил, мне хрен делать. Картину забрал, красавчик. Или я не его не забрал? Забрал, как то нет. Как это не забрал? В смысле, забрал. Там уже была картина написана. Подмените. Я подменил, я все, я все молодец. Или нет, стоп, подожди, не, нет? Котет, шпит, кассу, все мне это, это требовалось, правильно? Винни, все, давай. Отлично, сработаю. Отправлено нам картину по Black Bay, и мы в расчете. Обещаю. Обещаю. В смысле? Ты сказал, отвечаю. Надо отвечать за свои слова. В смысле, обещаю? Ты чё? Ты, я вообще то два раза чуть не поймал... или три. Три раза чуть не поймался. Копом, ты чё? Какой обещаю? Почему ты че-то? Десять тысяч... Десять штук давай, гони. Чё ты... Копейки мне эти свои предлагаешь. Ты чё? Вот, 10 тысяч за яйца. ну у меня яйц нету. При бирже так много. Нет, это много. У меня 10 нету, ты чё? Это до хрена, у меня только 3. Я только одно даже нашел. У меня вообще, по-моему, ничего нету. Такого, что можно тут продать. На Блэкбэй. Ну, был, есть там пару яиц. Но я их буду тут держать, короче. Буду сидеть и, короче, их высиживать. Так, э, тройной подсвечник, яйцо по бирже, реплика. все. Вот так, положил, молодец. А, ну что, ломбард поехали? Тут ничего нету для меня. Купите дом в качестве убежища? Так а все? В смысле у дом купите? Это финал! Какой дом? Мне уже плевать. Ну, или там надо дом купить, yeah, и да. все и финал будет. Или я не, пони... или я не понимаю ничего. Подожди браслет, а потом обсудишь, мне надо вообще-то деньги за это получить, и маг, ну что-то не сильно много получился этого, но ну, по сути я же тысячу долларов получил, да, ладно, это не серия будет, если что, хотя мне даже это не, не надо будет, наверное, а какая мне разница, если я дом куплю, и все, я уже буду дом жить, себе счастливо, хорошо, и мне плевать будет уже на все эти браслеты, но... я уже не буду больше этим заниматься, ну ладно, давайте, быстренько, чё я буду не серию, не серии это делать? Я не серию уже хочу, все другую игру уже проходить буду. Зачем мне это уже надо? Ну если это действительно конец. Вини сказал, обещаю, но это не значит, что сто процентов так будет. Обещаю, знаете, как это может быть? Он всегда обещает все. Он мне обещал что давно, что мне там отпустят. Ага, и уже 11 серия, ничего не отпустил меня. Да-да, обещание слушать его только, конечно. Только его обещание слушать, целый день, и все. А, делать нечего. Да. Ну чё, а какая, а где, а как дом купить себе? Шоу тоже на Блэкбэй или продают дом, или чё? Где дом купить? В качестве убежища. А, убежище, -мо, я думал дом в интернете купить. А, не на сайте, а походу реально в убежище. В укрытии даже. Не в убежище, в укрытии. Убежище это, получается, подвал. А это... Это укрытие. Ты... Три... 30 тысяч? Подумаешь. It, ну вот и все, чувак. Ломбарди is... очень довольны. Is... Помимо слова о том, что теперь вы в расчете. Они также просили передать тебе бонус. Посмотри у ворот. Думаю, they тебе понравится. Like Бомба? Нет, я не буду. Я хочу жить еще. Давайте поживем еще пару секунд или минуту хотя бы. Минуту, мне больше не нужно. Так, я посмотрю, что у меня дома есть. Ничего у меня нет. Я, я купил дом пустой. Ну и буду на диване и спать. Ну и компьютер. Главное, что компьютер есть. Без блока, без процессора. Вообще нахрен мне не нужен. У меня монитор и хватит мне. Мусорка есть. Ржавые всякие хрени. Можно на, метал, на металл сдать пару долларов, получить и хлеб себе купить. А, а, а это что? Это есть подарок мой? Ну, Спасибо, благодарность. За то, что я сотни раз ловил, чуть не, не ловился. И, и ловился, в принципе, тоже. Хопа, вы мне дали подарок, блин, э, просто грудо И Спасибо, вы щедрые очень. А, а где посылка? Воротом, там не было ничего, вроде бы. Там вот это вот посылка моя. Вот моя посылка, в принципе, все. Винни. А, это вот этот чемырь? Блин понятно все. тогда я не удивлен, почему посылки нету, Потому что какой-то блин Зек тут <coughs> стоит. Всё понятно, он меня обманул на посылку и на все. а я ему походу долю делился наверное 50% наверное. но он взял так и бросил, посылку не дал, ничего не дал. ну дом я сам себе купил в принципе. в расчете да, в расчете, но а посылки то нет. что делать? короче, пацаны, посылка оказывается у нас в старом доме, в котором ну, мы жили до этого. А, я думал здесь, в доме, в новом. А почему мы по старому адресу еще посылают? Коробка с документами, действительно. Сейчас, да не динамит сейчас будет какой-то. Мне вот я серьезно тебе говорю. Мужик, давай лучше не надо ее смотреть, открывать. Выбрось нафиг. Да-да. Конечно, ну я так и знал, что таки будет, ну серьезно, нельзя доверять всяким этим зэкам, я... вы видели его лицо, у него везде шрамы, он лысый, ну, ну зачем, ну Винни, ты должен, ну это не Винни, а как нашего, я не помню как нашего главного героя зовут, но он должен был знать, что нельзя доверять ему, он уже был, как бы поцом, ну, так... ну зачем, а он выжил что ли, как это, а как ты выжил-то? Да? терминатор вини говнине блин мини пух сраный дети вместо для слежки ин... Да, в смысле, это финал должен был быть как это в слежку ах ты вини бляха я сейчас тебе мечами буду кидать ты чё Буду в Дарцы играть с твоей фотографией. Ты че? Как это... Как это так-то? Почему у меня... В смысле? Ну, по сути, это финал должен был быть, да? Какая индустриальная улица еще? Это финал, в смысле? Никакой индустриальной улицы нету, не должно быть. Об... Виня обманщик, короче. Все, так и назовем серию. Виня... А... Ну, я не хочу его, конечно, матерными словами, словами обзывать, но это таки есть. Ну, ха, ну какого хрена? Место слежки индустриального района. Ну. ну, опять от ну, мы тоже, да? Давайте здесь припаркуемся. Наверное, мы здесь и будем, да-да-да. Здесь, в принципе, я уже тактику это понял. Мы уже будем всегда так делать, наверное. Пока что. У нас вариантов просто нет. Будем пока так делать. Ну бляха, ну Винни говнине, ну что так, зачем так делать? Ну ё-моё. Эх, ну ладно, в принципе, все понятно. А чё, Винни нас бросил, да, получается? Мы сами уже за себя играем. Получается, да, мы с Винни больше не, не будем вместе связываться. Это я, в принципе, не хочу, если честно. Мне он уже как-то и не очень нравился. Мне, конечно, и сначала не очень нравился. Но мы при... я не, не подозревал, что он прям будет таким кидаловый дом будет хотя бы нормально пацаном а тут хамер нету есть конечно есть как это нету ой он меня заметил кстати но я уже не так сильно охранников боюсь я могу плотную к ним подходить не вообще насрать типа я могу вот так вот вплотную подходить а он типа идет такой а мне, а мне вообще плевать камера вот Тут еще камера должна быть. Сотни камеры. Как иначе-то. Тут должно быть так именно. Да. Тут что-то есть. Коричневый кошелек с, с косарем. Семерки у реки. Ни хрена себе тут. Какие, блин, ценные грузы у вас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Все, я пошел. Я обратно в контейнер залазил и не буду вылазить сами картину забирайте мне не надо -мо, так так можно все а, посмотреть, да, эти контейнеры? Кинокамера. Ну не тут реально грузы такие уже хорошие под по 3000 Подкаты по три под штуки, нифига себе. Нормально. Фрезеровочных станок типа ЦНЦ? Ого, это вообще пять вот тысяч. Нормально, живем-живьем. Че ты? Охранник. Ты вообще видишь, что тут ворота все открыты? Контейнеры. Ты слепой? Тупой? Дебил? Да? Ну, походу, да. Если он не заметил этого всего еще. Значит, он точно тупой. Ого, пирамида. Она сама по себе открывается. Ты в курсе, да? Или тебе вообще насрать? Пешки какие-то стоят. Всякая хренотень. Ну, кошелек, кстати, был хороший, на самом деле. Он мало того, что ничего не весит, но зато штуку там получить можно. Ценных пакет. Интересно. Три штуки. Нормально. Реально ценные пакеты? Бляха, ну конечно. Ценные пакеты, ценные пакеты, и вас поймали потом, в конце концов, ага. Не, ну, кстати, тут нету миссии, тут можно грабить как хочешь. Типа, сколько хочешь. Ну, мы знаем, что тут есть ценные пакеты, есть ценные... Очень грузы. Ах ты падла, в смысле? Вот молоточком тебя ударить, а? Чтоб ты чуть-чуть. Что ходит сюда-сюда, ходит. Такой пок... сервер? Так это же мой ну, компьютер. Но ну, он что-то очень дорого стоит, мы дешевле был. На самом-то деле, реально. Дорогой что-то компьютер какой-то. Так, что? Ага, ага, я знаю. Фрезерованный станок. 5 штук. Неплохо. Фрезеровочный станок, блин. сколько здесь бабок стоит? Тут наверно за одну ходку я где-то тысяч 10 получил минимум. Это если ну и так средний награбить. Можно какой-то станок взять один и все. И все, и сматывать. Зачем мне что-то еще брать? Я могу неделю жить, минимум. на бар надо ехать будет, наверное. Но их там много, реально. Да хрена слишком. Главное не полиции, и все будет хорошо. Опа, открыли. Красавчик. Сюда давай внутрь. Камер нет, надеюсь. Не должно вроде. еще сюда камеры. Везде камеры, да? Должны быть вообще. Да вы так задрали, везде камеры понаставили. Невозможно грабить вас. Блин, вот эти тебе не нафиг вот эти хрени. А, мне вообще в другую сторону. Я только сейчас заметил. Ну ё-моё. Они сюда тоже, тоже, наверное, заходят иногда. Вот как не вот как это делать? Ага. С пятого раза или с 55-го. За домом, сбоку дома. Они сюда тоже заходят иногда. Чертеж склада. Проект. Ничего себе. Ну, донбук не сильно там дорого стоит. Но чертежи, да, хорошие. Хорошая штука. Так, ну все грабанули, хватит. Пока что хватит нам. Для начала. Так, тут еще что-то есть, да? А, Ч такое? Испугался, меня перекинул резко. Так, радио, ну это хрень, это хрень, это никому не надо вообще. Принтер, ну тут да, тут склад вещей обычных. Ничем особо не примечательных. Наушники, так, хрень. Мне она не нужно даже. Ну, кстати, тут копы, наверное, не приедут. Все... Если... А, вот их сбоку. Неплохо. Кинокамера, кстати, есть. Ну, кинокамеру можно, кстати, брать. Она очень хор хорошо стоит. Сканер. Чем валим, наверное, да? А, больше тут нечего грабить. Можно так раз ворота открыть. А ворота как открыть? Офисный шредер, Шрек. А вот ты бегаешь. Передумал споку дома. Ага. А, не поменялось, ничего, хорошо. Ноутбук возьмем. Это возьмем, это возьмем. Ну и в принципе все, хватит на этом. Да, ну -ка, как тут ага, вот так вот, так вот. А, ну, при, приблизительно вот так вот можно сделать. Блин. А, вот так вот. Опа, открыл хорошо. Так никого нет, я могу сваливать, да? А нет, не могу. смысле креноть тень какая ну Фу, капец игра сложная очень сложная игра вы не представляете насколько ага И сейчас я спалюсь ладно нет не спалился а лохи опять короче их наворовало вы дебилы будете стоять и вам короче хана от начальство я вам отвечаю, я, я вам, я вас на штук 30, наверное, наворовал, или на 40. Я сейчас посмотрю, как сколько мне там дадут в ломбарде. О, блин. Ну реально, вы лохи, я вам отвечаю. Все, хана, вечером вас уволят. И вы будете отрабатывать 40 тысяч. Или не уволят, будете бесплатно работать. Посмотрим, как вас накажут. Может, убьют нахрен, ну это если какие-то бандиты на бандитов работают, я не знаю. Точно, как они там работают, но... Ну, вроде чисто, сделали хорошо, на эзочку с плюсом. а Чё? В смысле, а чё произошло-то? Я все таки разорвало, да? Жопу. Ой, ё-моё, откуда? Откуда она мне, интересно, все это повалилась? Тут вроде стены целые, крыша целая. Откуда тогда эти бетонные... А, я не понимаю. Отсюда, ну чуть-чуть откололась, ну тут немножко задряпалось, ну и нормально все, не знаю, что так все плохо, бляха, ну ладно, ладно, я понял, хорошо, переезжаем, мы переезжаем эти со статуями всеми вместе с Ахилецом или кто это, прометей, хорошо, и все, идем, идем, идемте все вместе, дружно, а интерпол, ну и чё, тут еще что то есть, нет, уже нету ну ладно, мы переезжаем, короче, из дома. Берем. Да положи! Я не хочу брать. Я хочу все положить, именно чтобы все увезти. А, яйцо Фаберже, да. Консоль там нормально. Они тоже немало весят. Ну, можно было Фаберже. Не, ну Фаберже там два. Ноутбук? Ноутбук не будем забирать, пускай тут остается, Ну и пускай, нафиг мне нужен. все равно он не рабочий все прощай дом милый дом все я пошел закрывай ворота или не надо пускай все равно ворота все закрыты даже если вора придут уже ничего не будет я уже все увез короче так поехали домой к нам на второй дом укрытие почему-то но это хороший дом вполне не значит укрытие вполне хороший дом не знаю. ну пускай будет так так что у нас там по блэк есть что-то хорошее я же наворовал там. А, вот смотри. И на камере 2.14 тысяч. Нормально. Кухня, для кухни ничего нет. Там другое тоже ничего нету. Жаль, ну, ну, хотя бы камера есть. Но я не успел наворовать, мне просто надо было валить срочно, я не мог себе позволить такое. Так, давайте фаберже положим. Э, так, этого статую можно положить сюда почему бы и нет да э отдай В смысле возьми так куда его можно положить на столик вот здесь да подай что ты делаешь о что ты отвернулся давай нормально а что ты прилег что устал уже ехал задремал да -мо, я происходит и вы нельзя, стать поставить почему-то ну что я от меня ну что обиделся опять от меня чего он обижает, я не понимаю. Так, это... Не-не-не-не-не. Так, у меня же три вроде. А, да-да-да, у меня же там внутри еще есть. Уже забыл, блин, капец. С этой, блин, игрой забудешь все. Лицо бирже нормально. Так, что тут? в бирже можно в ящик положить? Допустим, хорошо. Остальное можно, в принципе, продать. На Блэкбэй не получится. Продадим в ломбарде, в принципе. Тоже там деньги неплохие дают. Ну, конечно, не те деньги, которые можно было в BlackBay получить, но все равно нам продавать надо. Welcome back. Welcome back. А, ты можешь деньги купить? А смысл, неинтересно. А, это потом. Ну хорошо, потом так потом. А почему я продаю кошелек с деньгами? Я, у меня вот такой вопрос, серьезно. Зачем? Для чего? Уже мой все деньги себе вынуть и продать кошелек ну, если ему он не нужен, в принципе. А он деньгами его продает Ты дебил, что ли? Как это? Зачем ты деньгами его продаешь Надо вынуть деньги сначала. А потом продавать. Он взял с деньгами вместе продал. Конечно. А вы, вот там какие-то ценные деньги. Э, какие-то старинные. Которые сейчас миллион будут стоить. А он взял, продал какому-то барыжнику за косарь. Ну ты чё, дебил, что ли? Надо смотреть, что там за деньги. Ё-моё. Так, что там, получается, ноутбук надо <смех> разобрать, я понял, хорошо, это будет в следующей серии, пока мы, в принципе, финалочку как бы получили, но это не финалочка, это, получается, нас Винни обманул, короче, кинул, и мы теперь будем его искать, наверное, мужика вот этого, который шрам на, на губах, ну, допустим, хорошо. Мы, наверное, будем его искать и будем ему мстить за то, что он нам дом взорвал. Мы, по сути, должны были, как бы, закончить воровскую жизнь, но мы ее продолжаем, потому что... Вот так вот. Не повезло нам. Я думал, мы закончим и уже будем жить как нормальные люди. А тут хрен-то там, и все. Хрен-то там. Не будем мы жить как нормальные люди. Будем жить опять как воры. И все. Эм... -э -э -э. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, подписывайтесь в инстаграм, вступайте в Discord сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и поддержать меня, чтобы у меня была мотивация снимать новые видео для вас чаще и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всем удачи, увидимся в следующих сериях и всем пока-пока.